няшечка, на хлеб. Ну зачем ты уронила зерно-то? Зачем? же дала вам. А? Идите, девочки, гулять теперь. Идите погулять. У меня вот Маньку отпускаю на вольные хлеба. Чтобы она бегала везде. Потому что у нас есть соседи, которые завязывают. И недавно чуть она не повесилась у меня. Я говорю, ну и нафиг. Какую траву надо, такую ешь. И она, представляете, она вот начала ходить у меня и... Извиняюсь. Бывает у нас такое, Так. И... У ну? нее, кстати, стало больше молока. Стало больше молока. Она литр с лишним приносит. Утром и вечером. Короче, 2 литра в день уходит молочка. Я добавляю молоко в поросенку, он любит у нас молочку. Свежее сейчас отнесу, потом просижу и ставлю в холодильник. В холодильник дети пьют сколько-то, и сколько-то идет поросенку. Так, так что вот как-то так, да? Что тебя опять кусать, да? Ты заколебал уже! Смотрите, что творит, смотрите, что. Смотрите, на Маньку, на Маньку наезжает. Это что такое, а? Вы же соседи, вы же в одном доме живете. Вот обязательно какой-нибудь сосед, уж появится. И это у нас гуса. <как> Паразит. Возомнил из себя. Как его? Как его? <как> Начальником дома. Хлевушка. Вон котятки у меня игрались. Лежат на солнце. Куда идут, туда они идут. Четенки больно играют. Глазик открылся, кстати, у него сейчас. Вычистил, что ли. Зерно вот так кидаю на землю, чтобы сливали, работали. Вот чмей. Че, маняшка, думаешь, куда идти, да, малышка? Белка, белка. Белуга наша, иди сюда. Иди сюда, иди, иди. Иди, моя хорошая, иди. Ой, ты моя ласточка. Ты палец хочешь скушать мой? У меня руки как у кучегара. Вот так вот, друзья. Ну, конечно, бывают такие прыжки. Как на них камеру настраивают, так и они начинают свою нужду. Показывать на камеру, какая нужда у них. Прихоти свои паразитки. Так, Бяшку надо покормить, стучит уже. Ага, полетели гуси, гуси, га-га-га. Га-га-га. Я люблю со своим хозяйством общаться. Сейчас, Бяша, подожди секунду. Стучит, ведь вламывается. Паразит ты, паразит. Сейчас зерно, зерно и траву дам. У меня арестованы, когда Андрей приезжает, тогда... Это он его отпускает. Вот смотрите, что куры творят. Вот они стоят у поросенка и хотят кашу его наесть. А тот и играть хочет. Вот. Соседки, соседки. Девочки собрались. А вы что, вы что обратно-то? Я не поняла. Ну-ка, давай, девочки, гулять, гулять, маняш. Гулять идти. Мяша, иду, иду. Пошли мы. Походи, Белла. Ну вот, друзья, <coughs> у меня молоко надо внести. Картошку выдернула. Там траву убирала для бяшки. Вон лук остался, который еще собрала. <coughs> И она у меня вылепала. Смотрите, хорошенькая такая. Зелень собрала, чтобы посолить для соления, как обычно. Ладно, я укроп посеяла Позже еще. Он у меня свеженький есть, не надо его сухой ложить. Листья маленькие хрена. Очень хорошо. Вот он. Хрен даже взяла. Закину, если что, И молоко вот. Молоко надо внести. Не так молочка. Так что, друзья, теперь точно уже. Это был по скриптам. Теперь я домой. Че? Ну и чё? Бегайте давай. Сытые, да? Ну, к вечеру поедите. Как раз побегайте. Чё, две мадамки. Ну, козочки мои. Козочки мои. Сейчас я пошла домой. Вот. Пришла я домой, короче, картошку пожарила. <Tripleẩnfield> и сегодня я опять ем. С луком вчера ела э, с чесноком опять. Короче, такие обалденные, такие вкусняхи. Все, я доедаю баночку. Андрей открыл, было. Он уехал, что он работу ничего. Не пропадать же, да, в холодильнике стоит, стоит. Она не портится ничего. Ну, с картошкой. Ой, за милую уж Просто обалденные грибочки вообще у меня нынче. Все доели, все грибы. Я столько в том году много насолила. И все. Занесла 7 банок для огурцов, короче, вот сейчас солить собирать, я пришла за добавкой, друзья, вы не поверите, я кушать хочу. Я, я поела, вот у меня недоеденное, мое блюдо, как говорится, я пришла картошку ложечку еще взять и грибочки, две ложечки, вот, нет, ну и хватит, нет, лучок, лучок, нам сюда вкуснюшка, вы не представляете, какая вкусняха это, это обалденно, хлебушек, хлебушек надо обязательно, хлебушек взять, вот. я этот хлеб люблю, у меня мама очень такой хлеб любила. Даринку покормила, вот она у меня на столе, за столом сидит, кушала, так, половину съела, половина, нет, Дарина, да? <связь> да, почему не доела? <связь> угу. Все раскидывает, все, сейчас подметать надо будет. Поем, короче, огурцы будут подготавливать, промывать, все делать, компот вытащила. Ну работаем, друзья, работаем и всегда работаем. И до вечера, короче, попу не прижимаем, как говорится. Ладно, друзья, приятного аппетита. Кто кушает, кто собирается кушать, и мне, естественно, приятного аппетита. Всем доброе утро, друзья. Наступило утро следующего дня. Я вчера посолила огурцы. Пять банок чисто огурцов. Две банки помидоры с огурцами. Капусту не стала ложить. Не захотела. Затем... Семь банок. Все, в общем, вышло. Открываю сейчас сарайку. У меня баняша лает. Малышка, вон выходит она у нас. Боня, Бонечка, Боняша. Боняша туваешь уже, да? Малышка. Лапу дай? дай лапу. Вот так, будем учиться. Мы с тобой будем учиться. Нас бонечка давала лапу. Бонечка, боняшечка наша. Играть хочет. Ах, бонечка, боняша. Бонь. Лай, Всем привет, друзья. Сегодня я... Пошла в огород. Там траву убирала. В прошлом видео вы видели. И думаю, ну давай сейчас засниму нашу баняшу, котяток наших. Говорю, говорю, говорю, говорю на камеру. Говорю, говорю. Смотрю, а камера у меня не включается, потому что она у меня наполнена полностью с видео. И зарядка закончилась. Вообще я сегодня хорошо поснимала себе. То есть свое хозяйство, свою работу, которую я сегодня сделала. По утрам вы знаете, что я хожу в огород. А в 4 утра я иду и до 8 часов до 9 работаю. Потом иду домой и с детьми дома. Вот сегодня пошла, пришла домой, прибралась, пришла домой, прибралась и с Даринкой помылись. Девочек сегодня тоже надо вечером помыть. Посолила огурцы вчера. 7 баночек, как я и говорила, чтобы вот 7. Так и вышла. Сейчас я вам покажу. Вот они у меня офигенные. Ой, у меня рука болит. Не могу. Очень сильно болит. Вот. Такие манюски. Ну, всякие есть. И крупные есть. Крупные я тоже солю. Так как они идут на пиццу очень хорошо. С помидорами две баночки сделала. Соление очень замечательное. Смотрите, как, как слеза ребенка. Такая прозрачная вода, как будто ключевая вода. Вот. Жду Андрея сегодня, чтобы Андрей приехал и вытащил мне в подвал. Руку, что ли, растянула, не знаю. Мешки-то вот это, мешки ведра полные таскала. И все, и рука болит, но, ноет. ноет, Или остеохондроз так себя показывает, не знаю. Сегодня крапива работала. Вся в крапиве, даже не почувствовала, что вся в крапиве ужалилась. Вот, красная вся. Короче, у меня почти пологорода чистенький стал, слава Богу. Ну вот, жду Андрея, он эти банки сегодня вечером приедет, вытащит в подвал, пусть ставит. Там на полку. Там отдельно для соления, для огурцов, отдельно для компотов все ставлю. <coughs> Короче, как-то так. А, боняшку не, не знаю, успела, не успела заснять. Если успела, закину. Если нет, знаешь, нет. А, вечером пойду засниму, покажу, какой у меня огород. Чистый стал. Аж гордость за саму за себя и наверное забывает. Хвостунишка, думаете, наверное? Нет, не хвостунишка, просто... Кому-то это мотивация, кстати, кто-то, у кого-то настро настроения нет, у кого-то, может быть, ну не знаю, всяко бывает, так ведь? Вот. А я мотивация тем, что я одна с детьми и делаю, нахожу время для детей и для огорода. Вот. В три часа просыпаюсь, до 4 я сижу, монтирую, а потом в 4.30 чай пью, крепкий чай обязательно, и потом в огород. В 4.30 уже ухожу. Вот так. кто Что, все, погуляли? Да. Теперь мыться. Угу. Воду набираю с пеной, да? Да, с пеной я... Куколки мои пришли. Всем привет, скажите, девчонки. Всем привет. Мыться будем? Будем. Сколь вы грязные. Я тоже будем мыться. Даринка, помы... мы уже помылись с Даринкой. И а, сейчас у меня вот такие руки, да? И у меня. Да. Вот сейчас пену сделаю и будете в пене сидеть плавать у меня, да? Да. И трусти. Мама, мы да. хотели покрасить волосы с, с, с ягод. Когда По... я такие шелные, помнишь? С пришлось... ягодами волосы покрасить? Я выпала сейчас, вот точно выпала. Первый раз такое слышу, с ягодами волосы красят. Мы там еще в топаре Опять салфетки вытащила, смотрите, откуда она достала. Там на... достала, смотри-ка, чё? Вот руки-то вытерите себе с этими салфетками. Не, не толкай, не толкай, упадет. Ладно, давай, все, воду набираю вам.